привет, это Елена Вивас из Аргентины и это мой видеоблог о жизни, путешествиях и иммиграции в Аргентину. Я продолжаю свое путешествие по Патагонии и сегодня я опять с Александром. Здравствуйте, как вы поживаете? Вот, и мой сын попросил меня снять видео о том, как же это жить в Патагонии. Свое мнение... Я на эту тему сниму отдельное видео, когда уже вернусь в Буэнос-Айрес, соберусь с мыслями. А сегодня я хотела бы этот вопрос задать Александру. Александр, как на твой вкус, как это жить в Патагонии, как это жить в Барилочи? Да, ну хорошо. Я приехал сюда, когда имел 23 года, да? Ну и сразу меня послали жить, когда я кончил курс целый год. Поставили жить в чудо это еще 300 километров в юг отсюда, да? более южно И жил два года совсем внутри в горах без да? но голами, там никто не был Я один раз в месяц э, спускался, ехал в город, делал покупки некоторые на целый месяц И иногда даже два месяца не шел, и когда был много снег мы привозили покупки мои, это одно место, я потом пароходком, с лодкой маленькой через озеро и река собрал мои вещи, да? там кровать, там газ не было И уже был такой один, что заграли иногда в день Так что это была самая красивая жизнь, потому что там Абсолютная природа. Самая настоящая Самая настоящая. Крепкая, хорошая, нужно было готовить трава когда жарко, чтобы потом, когда снег, у тебя было целую кучу трава ну, это самое, сам, скажем, для меня было самый хороший момент в потолоке. Потом, когда у меня родились Лариса, потом Наташа, потом Лев, я уже был близко к городах и в городе Марилоджи. Здесь жить, во-первых, очень хорошо. Здесь хороший климат, коротенький климат, скажем, хорошая. Хороший климат, да. Это вот у нас да, первый ну, дневник. Мы, ну, мы, мы поживем, мы живем. за ну, да, хорошую курку, хорошую одежду и все. Ну, как скажем... говорят англичане, не бывает плохой погоды, бывает неправильно подобранная одежда. Да, да, да, вот так, да. Это так. Ну потом скажем, мы всегда говорим, в Барилоче есть две станции, да? Два времени года. Два времени Ну, мы говорим две станции. А как там, где поезд приезжает, и когда все время холодно. И Так говорят здесь. Ну нет, здесь, скажем, в сентябре, ноябре уже солнце больше времени, скажем в ноябре, декабре солнце выходит половина шестого здесь и входит около десяти ночью это день длинная красота да? и когда нету этого вообще Тепло, горячее, нужно в тени сидеть в лесу, потому что очень жарко, можно купаться на, на озере всё. Да, у меня, кстати, сегодня были уже на Фейсбуке вопросы, а можно ли в озере купаться? Да, конечно, вода чистая, холодная. Ну, есть русские, что целый год купаются, что здесь жили и приезжали. А то мои русские. Да, конечно, водочку хорошую когда входишь в воды, выпишь водку, когда входишь в выпишедку и будет жарко тебе что-то Ну, скажем, э, вообще сейчас это тяжелая жизнь, кто новый приезжает. Почему? Вообще нету дома сдавать. Не сдают дома для целых год. Скажем, сейчас есть одна фамилия русских, что приехали из Сахалина, и они уже два месяца ищут, где жить. И... Нанимают дома 20 да, на 30 лет, как где-либо... Виден да? Да. И это тяжелое дело сейчас, потому что, скажем, бойлочей круглый год имеет туристы, бойлочей круглый год. Это сезон туристический, туристический, потом будет снег, потом будет... Когда дети приезжают, школьники, а потом туристы, когда уже на в Аргентине, когда жарко. Целый город есть туристы. Тогда тролла, начали употреблять свои дома для туристов, mm -hmm. да. Это одна проблема. Вторая проблема – это здесь дорого жить, ну, очень дорого жить. Скажем, если в Боросайсе там платят... Э, э, 5 пезо здесь стоит 10 пезо Это так, 100% больше берут. Да, я на 100%. это уже обратила внимание Да, ты понял Бензин там меньше стоит Так что мы можем много кататься На машине мы можем жить в машине Но Вообще хорошо жить здесь Когда много людей приехали С Бонос С ними тоже приехали те, что воруют Есть некоторые проблемы Такие не особенные ну вообще, скажем, климат Это чистый воздух Чистая вода Ты можешь ехать в лесу, остановиться, ручок пьешь стаканчик воды Пьешь эту воду э, Скажем, здесь более спокойно Моя папа и мама, они жили в Болосарисе Я их привез в 79-м году В Бавилоте Все их друзья, что продолжали жить в Болосарисе Они... Очень нравилось э, шли с этого мира, с этого мира. А папа и мама, папа зашел почти что-то 90, а мама там 91. И у них была прекрасная жизнь. Папа каждый день ходил в рыбу имел свой карту, мама, свои друзья, скажем. Здесь жить чисто, пока здесь жить это чисто, здесь это хорошо, и это в этом мире это очень интересно. Да, натуральную еду в этом мире найти очень тяжело. Да, не так и просто, однозначно. не так просто, скажем, сюда привозят смельдосы, в Виолей, оттуда привозят помидоры, салаты, всякие такие вещи. Хорошее мясо есть у нас здесь. Привозится с тревелин, с юга. Знаменитая барашка. Да, ну да, это есть тоже можно, можно там это покушать Чивос, когда начинается сезон, Чивос и, и Кордерос, то называется, это тоже можно покушать. Но если ты не хочешь особую такую, скажем, жизненную, все по-другому, ты тут будешь хорошо. Жить, ты Сел на машину, проехал 15 километров, и ты в лесу, где никто не будет, никто есть, только проезжают люди. Да? Скажи, байночие, это город воокружор, национальный парк, первый национальный парк, я уже вам рассказывал. Так что все, что вокруг, это прекрасно. Я, я пошла... вчера, когда мы с тобой закончили вчера путешествие, захожу в отель и у меня была такая мысль. Как можно всю жизнь жить в такой красоте и не сойти с ума от счастья? Да, конечно. Ну да, конечно. Да, да, это так, это так. Да, ну не надо сойти с ума, нужно жить хорошо и больше всего. Да. Но сегодня мы еще прогуляем, посмотрим другие места. Отойдем от города и будем смотреть, скажем, где более сухо. Сухой климат И, наверное, скажем, в Барилочи падает снег А куда мы поедем сейчас? Обычно там солнце А вы говорите, ну сколько вы будете? Нет, только 15 километров Мы поедем 15 километров Я буду смотреть на Барилочи И вы увидите горы Тучи, дождь, наверное, там нет А мы будем стоять, где солнце Красивое, сильное солнце Тепло, да, там... Вперед за солнцем, Патагония. Идем за солнцем, да. Да, да. Конец марта месяца в Аргентине, это первые дни осени. Посмотрите, какие красивые деревья в это время года. Ночью в Барелочи прошел дождь, и утром тучи все еще затягивали небо. В самом городе Барелоче в среднем в год выпадает порядка 800 миллиметров осадков. Но, как сказал Александр, сейчас мы отъедем от города всего на 15-20 километров и попадем в абсолютно другую экосистему, в степную зону, где в год едва выпадает 250 миллиметров осадков и всегда светит солнце. Уникальные контрасты на достаточно небольшом расстоянии. А это. Центральная площадь города Сан-Карлос-де-Барелочи. Посмотрите, какая невероятная красота. Вся наша дорога проходит по побережью горного озера Науэль-Уапи, вокруг которого и был сформирован первый в Аргентине одноименный национальный парк, в котором наш герой Александр работал рейнджером, поэтому он здесь знает абсолютно все. По знаменитой сороковой автостраде мы переезжаем в городок под названием Динауапи, что в переводе означает «датский остров». Это совсем молодое поселение, которое, как нетрудно догадаться, основали датчане. А в последнее время все чаще выбирают жители больших городов для переезда, чтобы жить в окружении девственной природы. Здесь такие невероятные виды на горное озеро и окружающие его горные хребты. Так что если вы ищете место для тихой и спокойной жизни, а главное экологически чистой, я вам рекомендую присмотреться к этому городку. А мы с Александром вам его сейчас немножко и покажем. И сначала мы отправляемся в такие дебри на 4 на 4 которые вам, кроме местного рейнджера Александра, никто не покажет. а на берегу озера нас встретил сюрприз небольшая колония сероголового магелланового гуся это очень редкая птица Обитает только в Патагонии. Находится под охраной государства. Больше нигде в мире вы ее не увидите. С той лишь небольшой поправкой, что сейчас гуси собираются в стаи, чтобы отправиться зимовать на север, в район Буэнос-Айреса и на юг Бразилии. Там, где зимой теплее и легче найти пропитание. Невероятные красавцы. А мы продолжаем знакомиться с городком Динауапи в котором проживает порядка 9000 населения и в основном все это частный жилой фонд. Можно даже сказать такие как бы дачи недалеко от крупного города Барелочи. В городке очень красивая набережная длиной 5 километров с оборудованной велосипедной дорожкой, прогулочной зоной и с потрясающими видами на Анды. Все эти виды, кстати, открываются здесь не только если вы будете гулять или ехать на машине, но и из окон домов, которые находятся вдоль набережной. Дома здесь есть на любой вкус и кошелек. И небольшие теремки, и большие хоромы, отельные комплексы и апартаменты под сдачу в аренду туристам. И какой бы по размерам ни был дом, все они очень аккуратные и утопают в зелени. А главное, какие потрясающие виды из этих домов. Здесь уже даже не важно, какой размер дома. Каждый год в Динауапе отмечают свой день гордости. 25 лет назад, когда здесь проживала всего одна тысяча человек, жителям удалось собрать 5000 тысяч чтобы сказать свое твердое «нет» новой плотине Ангастура, которую правительство планировало построить на этом самом месте, уничтожив всю уникальность этого места, его природу и экосистему. На городской лужайке в окружении парковок и рядом с трассой гуляет парочка патагонских ибисов, которые своим длинным клювом выискивает пищу под землей. Очень забавно было за ними наблюдать. И они совсем не боялись, когда я очень близко к ним подходила. А это еще одна парочка Попрошай на парковке, смотровой площадки, где всегда останавливается много туристов. Птички называются чеманга и относятся к семейству соколиных. Они здесь достаточно часто встречаются. Мы готовим маты сейчас, приготовим с маты. У меня листики де кока есть, это боливянская, да? Поставим маты, сперва поставим некоторые листики, это хорошо, это для кислорода. Да, да, прекрасно, и потом поставим зерва маты, вот, Росамонт Экспорт Асёль. Вот так, оставим это здесь. И поставить джерво. Я употребляю бамбу. такой. Да? И имею фильтр. Когда такой фильтр имеешь, ничего не входит в живот. Да? И вот это джерво. Вода должна быть, ну, более-менее температура 72 градуса, более-менее. Мой брат имеет такой аппаратик, вставляется и когда 72 градуса тушится, да? Я не такой. Ух, вот так готовая. То есть должно быть практически полное. Не по половине, потом, половина. что потом надувается, когда будет мокрый Он да? И Теперь берем наш термо Видишь, термо зубровка тоже есть Моя пропаганда здесь а Этого вы, наверное, знаете, это человек. Вот, видишь, другой товарищ здесь, смотри Кондор Товарищ Кондор. Да, да, да. И теперь нужно лить понемножку. Прямо сюда, где бомбиза. Туда лем. Вот так. Не во все. Только прямо сюда через прямо бомбизу. Прямо на саму бомбизу. Да, тогда будет снизу наверх. И будем пить. На здоровье, выпьем маты сейчас. А, вкусно. Я сегодня утром не пил Я быстро выехал, рано слева А какие полезные свойства для организма у маты? О, целую кучу Во-первых, это энергия Хорошая энергия Потом э, желудка Потом имеет разные минералы маты вообще А да, Тоже хорошая Она э, и, э, имеет, скажем, это, как называется Ну, против канцера Против да. рака Против рака э, Охайкок очень хороший Потом тоже это энергия Прочистивает э, скажем, ну, Я знаю о ее свойствах Как она о, увеличивает Количество кислорода в крови И это очень важно для жителей Высокогорий да. Я когда путешествовала по Хухую да. Да. Я там карамельки с листьями коки постоянно да. оживала И мне вот помогло переносить высоту больше 4000 метров Да, конечно Нет, Я когда там был, я прямо охай-кокос Делал mm -hmm. это, как... акусицу С да, как да, они все да. делают Они листики здоровые там Ну я оттуда чего потреблять, всегда здесь Даже когда учил в университет Я готовил Сейчас это 10% охай-кока э -э -э -э -э. Я учил в университете, чтобы не засыпать, ставил угу. 50-50, иногда 60-50, чтобы поддерживаться, <сёк> не засыпать. <сёк> Бодрствовать. Да. Окей, вот тебе тебе маты тоже. Спасибо. Потягивая маты с местными плюшками, которыми мы подкармливали и птичек Чеманга с этими невероятнейшими пейзажами Ант, мы еще долго философствовали с Александром о Коке, о политике, коснулись темы Мальвинских островов, а как же без них в Аргентине. И, кстати, вы тоже можете присоединиться к нашим путешествиям, заказав наши авторские с Александром туры по Патагонии, которые мы уже разработали специально для вас. Гинауапи – это местный центр рыболовного спорта, куда любители посидеть на берегу судочкой приезжают со всех окрестностей. А мы движемся дальше в глубинку по легендарной 40-й магистрали, которая является одной из самых красивых в мире и протянулась с самого севера Аргентины до огненной земли, до края света. Ереуау погружен в Патагонскую степь. Это старейший район Динауапи. В его окрестностях мы встретили старый автомобильный мост и старинный железнодорожный мост в снушительной стальной конструкции, пересекающий узкое скалистое ущелье реки Нереуауу. Река достаточно глубокая, но летом вода в ней хорошо прогревается, и поэтому из Динауапи сюда приезжают люди, чтобы искупаться. Кстати, с моста мы наблюдали небольшую стайку горной форели, которая обитает в этой реке. А зимой она, кстати, иногда может покрываться корочкой льда. Невероятная, умиротворяющая красота аргентинской Патагонии. Но как можно не влюбиться в это место? Любовь с первого взгляда. И продолжая. Путешествовать в степной солнечной зоне района Динауапе впереди прекрасно было видно, что над Барелочи идет дождь. Хотя это совсем рядом, напомню, что всего лишь 15-20 километров мы находились от Барелочи. И какие контрасты! Над нами ярко светит солнце, а впереди перед нами стена дождя. Так как Александр ведет активную социальную жизнь в плане экологии и вечером у него была запись на телевидении, то этот день мы закончили немножко пораньше, чем обычно и уже возвращаемся в Барелочи.